так ребят привет привет привет сергей привет альфия а, привет привет напишите ребят как меня видно как меня слышно вот народ подтянулся привет ольга виктория вадим о здорово можно писать комментарии вчера вообще было жесть вчера пытался провести три раза Наши вопросы и ответы И ВКонтакте почему-то запрещал Делать комментарии в прямой трансляции Поэтому вчера не удалось провести нормально Я еще и на народ наехал Говорю, типа, что, что вы сидите на заборе, что ли? Чего не хотите комментировать? Так три раза Потом мне люди просто написали, что Комментировать-то запрещено Поэтому решил сегодня провести Уже не откладывать на следующую неделю Поэтому сегодня разберем с последующую рубрику. Это уже пятый выпуск вопросов и ответов со мной, где я разбираю вопросы своих клиентов, своих партнеров, своих коллег, которые в определенной рубрике в моей группе Виктор Бондолет «Нетипичный маркетинг» оставляют определенные вопросы, на которые хотели бы получить от меня ответы. И сегодня пять вопросов, которые мы разберем. Итак, первый. Как практически холодный контакт перевести в теплый? Вконтакте, а также по телефону. Второй вопрос. Как преодолеть психологический страх рекрутинга? Третий вопрос. Как понять, чего тебе хочется по жизни? Четвертый вопрос. У меня вот оказалась проблема не в технике и знании, а именно в себе. Что посоветуете почитать, чтобы разобраться в себе? Пятый вопрос. Приходилось ли вам копаться в себе для достижения результата? поставьте восклицательные знаки, если вас эти вопросы тоже интересуют, они, вы с этими вопросами сталкиваетесь и хотели бы от меня получить на них ответы. Сейчас я просто инициативно буду говорить, я на них ни в коем случае не подготавливаюсь, где-то не читаю, мне нет в этом интереса. Для чего тогда эта рубрика существует? Для того, чтобы... Это... То же самое можно было бы загуглить, если бы я к этому Так Хотели бы вы услышать мое мнение, по поводу этих всех вопросов. Если да, то поставьте пятерочки либо восклицательные знаки. И будем начинать. А, Итак, ребят. Наверное, неинтересно. Будем заканчивать. Неинтересны, наверное, вопросы, да, в этой рубрике. Так, вижу пятерочки. Отлично, ребят. Тогда поехали. Первый вопрос. Как практически холодный контакт перевести в теплый ВКонтакте, а также по телефону. По своему опыту, я занимался холодными звонками, телемаркетингом, да, то есть обзвон по объявлениям, там кто ищет дополнительный доход работу, подработку, бизнес и так далее. Скажу так, что по телефону вы никогда не установите тот контакт, который вот прям утеплит человека. То есть, здесь вы просто можете быть как работодатель и четко следовать каким-то инструкциям и говорить, вы ищете работу, тогда вот приходите на собеседование. да То есть, и у вас есть возможность такая-то, такая-то, такая-то. То есть, перечислить то, чего вы можете предложить. Хотя, я считаю, Холодный прозвон по объявлениям это уже старые методы и ну, я бы этим не занимался, то есть что бы то ни случилось в моей жизни, я бы уже холодными звонками никогда в жизни не занимался, это ну, не имеет значения. По телефону можно приглашать на бизнес, либо на встрече только свое какое-то близкое окружение, которое тебя знают, которое тебе доверяют, у вас есть определенный круг влияния, и тут уже не нужно делать так, чтобы, то есть он уже не холодный, он и так уже теплый, потому что они вас уже знают. Со всеми остальными я бы не рекомендовал общаться по телефону и навязывать свой бизнес, как это делают многие. Находят социальной сети ВКонтакте, номер телефона в профиль, начинают наяривать, говорят, вот привет, я тоже занимаюсь маркетингом, то есть можно как-то более к себе расположить, если действовать нетипично, то есть выстроить взаимоотношения, найти мосты, да, то есть навести мосты, установить рапорт, найти общие точки соприкосновения. Но в любом случае это отталкивает, то есть сколько бы мне не звонило, я, наверное, ни разу не соглашался ни на какие встречи, для меня это было как-то более чуждо, потому что, наверное, я развиваюсь через интернет и я знаю, что можно привлекать людей, каждую неделю, каждый день себе кандидатов, вообще не используя тех методов, которые просто э, настолько вас понижают в авторитетности, что просто потом это не бизнес, а какая-то свалка получается. Как же практически свои не идут? Ну, значит, не нужно. я за своих Свои пойдут, опять же говорю, свои пойдут, если вы имеете какую-то... Э, Какое-то влияние на свое окружение, какую-то авторитетность. Если же вы обычный человек с, э, без э, какого-то влияния, да, то есть, опять же, на окружение и... Вы обычно с работы пришли работягов в прошлом, да? то есть работали где-то, у вас не было бизнеса, влияния. А, говорят, что начнет зарабатывать, потом придет. А я скажу, что они ответят дальше. Когда вы начнете зарабатывать, они скажут, о, уже поздно, то есть надо было идти тогда, когда ты предлагала. То есть это те люди, это жертвы. А, я вообще таких людей не приглашаю. Вообще я сторонник того, чтобы действительно не обращаясь к своим партнерам, к своему окружению, сделать результат в интернете, ну, например, сделать результат в бизнесе, и, видя уже ваши результаты, они будут сами интересоваться, о а чем ты таким занимаешься. И когда уже люди сами интересуются, а чем ты таким занимаешься, его уже в бизнес пригласить намного проще, потому что уже получается позиция снизу-сверху, то есть вы ментор, вы наставник, вы лидер, вы предприниматель, и к вам обращаться за рекомендацией. Нужен все равно холодный контакт. Не нужен холодный контакт. Нужно знать, ну, ко мне приходят с холодного контакта, но ко мне приходят уже подогретые люди в бизнесе. Вам нужно выстраивать свою экспертность. То есть вот вопрос, как практически холодный контакт перевести в теплый. Вам нужно знать свою целевую аудиторию. То есть э, вам не нужно думать, что каждый человек это ваш потенциальный кандидат. Это ошибочное мнение. Каждый, ваш, э, каждый человек это ваш клиент, это ошибочное мнение. Э, на самом деле вам нужно выяснить, с кем вам было бы проще всего работать. И не то, что было бы проще всего работать из того, что вы, например, мама в декрете. Ну, грубо говоря, вот если я мама в декрете, мне было бы неплохо работать с мамой в декрете. На самом деле. Если использовать интернет, с вами в декрете тяжелее работать, чем, например, с предпринимателями сетевого бизнеса. Это я говорю с личного опыта и с опыта моих партнеров. Потому что в интернете можно действительно выстроить свою личность, свой бренд, свою авторитетность таким образом, что к вам будут действительно относиться как к интернет-предпринимателю, за которым будут хотеть идти, за которым хотят, будут хотеть следовать. И с которым будут хотеть делать бизнес Почитайте книгу «Психология влияния», если вы до сих пор этого не делали Есть три триггера влияния в продажах и три триггера влияния вообще в маркетинге в продвижении а, первое это ценность наперед когда вы даете ценность наперед в виде ценного полезного контента для своей целевой аудитории вы обучаете как сделать что-то для того чтобы ваш потенциальный партнер либо клиент уже умел что-то делать например как ну вот если вы продаете какой-то продукт ну, вот возьмем профессиональные продавцы вот представьте вот есть книга профессионально по продажам я не, не помню, как она называется, где это. Но я четко запомнил очень интересный факт: что профессиональный продавец, который продает дрели и сверла, он не продает целиком и полностью именно этот продукт. Люди не любят, когда им продают. Вот запомните: люди не любят, когда им продают, либо что-то предлагают, но люди любят покупать и вступать в разные авантюры, ну, грубо говоря, да, то есть экспериментировать. То есть, вам не нужно быть тем человеком, который просто напросто навязывает что-то. Вам нужно стать человеком, который решает проблемы своей целевой аудитории, то есть, если вы продаете продукт, подумайте как вы можете решать проблемы вашей целевой аудитории, которым может быть полезен ваш продукт. Говорите о решении проблем, не говорите о баночках, не говорите о питании, не говорите о бадах, не говорите о косметике, не говорите об одежде, не говорите какой у вас супер мега чудный продукт. Во-первых, вы сами должны пользоваться, окунуться в этот продукт, и чтобы на вас был результат, и когда у вас будет результат, продукт будет продавать сам себя, то есть вы будете продавать, не продавая. А по поводу бизнеса, вы должны тоже рассказывать вашей потенциальной аудитории. Как им изменить свою жизнь к лучшему? Как им сделать то-то? Как, как им начать бизнес? Как им автоматизировать бизнес? Как делать то-то, чтобы получить результат то-то? И как в случае дрелей, дрели, да, то есть продавца с дрелями и сверлами, которые обучают, как просверлить дырку, дыру, как, как угодно? Вот, ребят, вы просто-напросто вот сами сейчас осознайте. Будет, будет ли клиент, который пришел купить дрель, и ему консультант проконсультировал, как это сделать, будет ли ему резонно идти к другому консультанту просто купить дрель либо сверло? То есть, либо он обратится к тому, кто помог и рассказал, как пользоваться этим материалом. То есть, вот скажите мне вот сейчас, напишите, к кому вы бы обратились? кому-то другому человеку либо тому человеку который вас чему-то обучил по сути расположил к тебе и дал какую-то ценность также в любом бизнесе ребят почему ко мне сейчас каждый день идут запросы в бизнес почему потому что я обучаю конкурентов вот грубо говоря это самый самый высший пилотаж ребят когда вы начинаете обучать своих партнеров, это раз, а второе это самый высший уже пилотаж, когда вы начинаете обучать конкурентов, то есть предпринимателей, например, сетевого бизнеса. И ну, большинство, огромная-огромная проблема, нету спонсоров, нету наставников, а если есть спонсоры, есть наставники, то это древние динозавры в каких-то веках, которые сделали свои результаты 90-е, 2000-е годы и не могут обучить, кроме того, как а, там написать список знакомых. И человеку более привержено идти за лидером, который следует новым трендам, новым технологиям, обучиться и применить это, сделать результат и стать, сам, стать самому инновационным. Поэтому... Вот три принципа авторитетности. Прочитайте «Психологию влияния». Это ценностный период, когда вы даете ценность а, в виде решения каких-то проблем, задач, своей целевой аудитории, а, вы автоматически становитесь лидером, вы становитесь брендом, вы становитесь экспертом для этого человека, для вашей целевой аудитории. И тут работает уже э, второй принцип – последовательность. Человеку приятно быть, следовать за вами, наблюдать за вами и постоянно обучаться за вами. И тут э, сразу, сразу же после второго этого принципа э, подключается третий принцип – приверженность. Любому адекватному человеку всегда быть хочется рядом с экспертом. Хочется быть рядом, находиться. Э, чем ближе, тем лучше. И тем самым они принимают э, решение в сторону вас, как спонсора, как наставника и так далее, прийти к вам в бизнес. Потому что э, сетевой, сетевой бизнес, например, любая сетевая компания – это всего лишь инструмент. Важно, за кем идти и кто научит этим инструментам пользоваться. Не важно, какая у супер-мега-крутая компания, не важно, какой супер-мега-продукт у вас есть. Если вы не умеете работать, строить сети, э, развивать бизнес, делать товарообороты и привлекать клиентов, э, вас не научили спонсоры – какой бы уникальный бизнес не был, вы в нем не преуспеете. Поэтому это всего лишь инструмент. Важно тому, кто вас обучает, важно за кем вы следуете и какой результат вы получаете. Поэтому для того чтобы уровень термометра постоянно повышается, вашей целевой аудитории важно постоянно давать ценный контент вашей целевой аудитории. Вот задайте себе темп, хотя бы один раз в неделю писать ценный контент для вашей целевой аудитории. Проводите трансляции хотя бы один раз в неделю. Записывайте видео, потому что сейчас эра видеомаркетинга, ребят, эра видеомаркетинга. И не игнорируйте этот вопрос. Неважно, как бы вам страшно не было, у вас камеры, вот я сейчас провожу, у меня с камеры вы не придете и в лоб не настучите. Мне никто помидорами не закидает, мне тухлыми яйцами никто не закидает. Поэтому Берете камеру на вытянутую руку, включаете, начинаете снимать свои первое видео. Это равносильно, как будто вам написать 10 постов. То есть вы можете утруждаться, писать постоянно контент, посты, либо начинать писать трансляции, запускать трансляции и писать видео. Тем самым вы в 10 раз темп больше быстрее набираете. Потому что сейчас за видеомаркетингом, сейчас проще включить плеер видео в поездке где-то, в автобусе, в машине, в пути на работу человек, э, человеку проще посмотреть видео, чем идти и читать текст. Поэтому, ребят, кому был полезен ответ на этот первый вопрос. Дальше ставьте плюсики, кому было полезно. Переходим ко второму вопросу. Второй вопрос. Как преодолеть психологический страх рекрутинга? Психологический страх рекрутинга. Минусы? Альфия, вам не понравилось, да, то есть то, что я вам рассказал, вам совершенно не понравилось. Сожалею, сожалею, сожалею, сожалею, что не дал вам того, чего вам хотелось. А, вот, а уже плюсики. Окей, как преодолеть психологический страх рекрутинга? Ребят, если у вас есть какой-то страх, а, ничего страшного, Альфия. Если у вас есть какой-то страх, это не страх в чем-то, то есть страх в рекрутинге. Если вы боитесь рекрутировать свой бизнес, тут может быть несколько причин. Первое – это неуверенность в себе, у вас нет внутреннего стержня, вы не уверены… Понимаете, тут очень вот такой краеугольный камер, камень. Во-первых, либо вы не уверены в продукте, либо вы не уверены в компании, либо вы не уверены в себе. И вот эта неуверенность в компании, неуверенность э, в продукте, она вот так вот взаимосоединяется и добавляется еще к своей неуверенности. А почему человек чего-то боится? Почему у человека появляется фобия, например, э, страх предложить свой бизнес чему-то? Потому что, во-первых, он сам в огромном заблуждении, как строить этот бизнес, да, то есть он сам как бы терзает себя, как бы находит способы, как бы хоть пригласить хоть одного человека. И так как ему спонсор рассказывает, что нужен, нужна дубликация, что с вашим потом новичком нужно работать, вы понимаете, вроде бы вы понимаете, ну да, я бы привлекла. Но так как у вас нет пошаговой системы того, чего бы вы внедряли, и у вас постоянно работало, и вот вы, привлекая своего партнера, могли бы этому обучить, у вас этого нету. И поэтому у вас возникает страх, вот такая дилемма, блин, ну ладно, я приглашу, а что дальше, я ему тоже скажу вот так вот, как-то биться э, стенкой, об, э, лбом об стенку, о стекло, э, говорить, пиши список знакомых с той человек, которые тебя нафиг пошлют, да, то есть, ну, приготовить его сразу же к такому... Э, усердной работе ну и ну неудивительно почему 99 процентов сливается с этого бизнеса ребят поставьте восклицательные знаки кто со мной согласен вот вы чувствуете вот этот страх в себе из-за того что вы понимаете что вы не знаете а что дальше а что дальше ну ладно я приглашу человека возможно я смотивирую его как-то ну прийти ко мне в бизнес а что дальше и вот в этом вся и проблема это не это не Страх в рекрутинге, это страх именно в уверенности в себе, а как я поведу человека, я же обещаю ему феноменальные доходы, я же ему рассказываю, что это супер мега проект, который прям тебя обогатит и который сделает действительно тебя счастливым. На самом деле это и есть, это, ну, на самом деле это такой бизнес, но к сожалению, смотрите, ребят, я вам сейчас не скажу, а что нужно сделать, да, а что нужно сделать. Нужно, во-первых, найти свою систему, да, то есть нужно найти свою систему, которая будет работать для вас, которая сделает результат для вас, и вы это можете передать. А как найти эту систему? Для того, чтобы найти свою систему, вам нужно, во-первых, перестать слушать своих старых спонсоров, которые говорят про список. Сейчас вообще, ребят, в веру интернета это на грани, я не знаю, холодные э, лихорадки говорить своим партнерам зациклиться на списке знакомых вы можете говорить знаете э, в таком вот ключе про список когда вы э, можете добавить это вот как дополнительный такой вот источник э, вовлечения человека я вот например своим партнерам говорю как ребят я вас научу как найти партнеров? Я вам покажу систему, я вам дам все инструменты и я вам дам пошаговые действия, которым пользуюсь сам. да. Но хотите быстрее результата, используйте все свои ресурсы по максимуму, то есть список знакомых. Если вы понимаете, что в вашем окружении есть один, два, три человека, которые постоянно что-то ищут, постоянно вы слышали, что вот он такой вот... Постоянно в бизнесе, постоянно в дополнительном доходе, постоянно чего-то хочет от вас, ну не от вас, а от жизни, постоянно в поиске, такому человеку вы можете предложить, но не каждому, то есть не дай бог. Со своего списка знакомых вы можете сделать очень хорошую клиентскую базу, в особенности, если у вас продуктовый бизнес, Покупайте пробников на 100 баксов, ребят. Вот делайте личный объем, например, покупайте себе продукт, обязательно пользуйтесь, и пользуйтесь продуктом максимально тем, который дает самые на сроки результат на лицо, чтобы человек увидел изменения, он увидел действительно, что этот продукт работает на вас, тем самым начал интересоваться, а что ты там такое делаешь, что, что с тобой случилось? Следующее, вы начинаете продукт, вы закупили на 100, ну, возьмем, ладно, 50 долларов на личное потребление, 50 э, долларов на пробники какие-нибудь. Покупаете мелкие-мелкие товары, которые тоже могут дать э, результаты, но незначительные, например. И э, берете и раздаете, бесплатно дарите своему окружению. Просто дарите своему окружению и 50%, вот представьте, вы 100 человек раздадите и 50% станут вашими клиентами. Вы просто раздадите, подарите, и тут опять же играет психология влияния в продажах, ценность наперед, по Роберту Чалдине. Им захочется, они будут вам обязаны, вот каким-то методом, они, способом они будут вам обязаны внутренне. Ну, все таки подарил, как-то вот, и даже если понравилось, они захотят к вам обратиться дальше. И если вдруг они где-то компанию какую-то увидят а, другого консультанта, из-за того, что вы дали им попробовать, они обратятся обязательно к вам. И поэтому 50 человек, представьте, 50 человек становятся вашими клиентами, которые каждый месяц вам делают где-то объем в 500 баллов. По 10 долларов каждый месяц 50 человек у вас отовариваются, так сказать. Классный личный объем, я думаю, согласитесь, ребят. Поэтому список знакомых я бы рекомендовал использовать по максимуму для того, чтобы использовать маркетинг отдачи надо изучить все что, даль, что дальше хотя бы что дальше на первом этапе ничего не понятно вот и и э, вовлечь от своего окружения тех людей которые постоянно в поиске ищут бизнес ищут дополнительный доход то есть я думаю вы знаете кому это предложить то есть не нужно всем вам нужно сконцентрироваться на тех кому это нужно в первую очередь а, вот поэтому Дальше, это вот этот момент а, по, поводу, и, по поводу страха рекрутинга. Если у вас нету отработанной системы, вот я вам одну систему маркетинга, продвижения клиентов, привлечения клиентов рассказал. По поводу того, как работать и приглашать партнеров, и как потом работать с партнерами, я рекомендую постоянно инвестировать в свои мозги. Начинать хоть с чего-то. И я не хочу слышать вот этого, я не зарабатываю, либо э, на тренинге я не могу тратить одну треть своего дохода. Ребята, я могу, мог иногда весь свой доход тратить на тренинги. Иногда я вот зарабатывал 200-300 долларов, и я 200-300 долларов тратил для того, чтобы купить какой-то инвестировать тренинг, для того, чтобы мне вставило в мозги. И сейчас это мне дает возможность зарабатывать, не выходя из дома. И каждый мой доллар, инвестированный в свое образование, вернулось 10 раз больше. И вот когда вы научитесь не жаловаться, что у вас нет денег, находить способы найти деньги на какое-нибудь образование, у вас будет ценность быстро внедрить то, на что вы потратили деньги. Вот тут вот идет самая огромная дилемма. Не то что дилемма, а парадокс. Когда вы начинаете и чем больше вы инвестируете, тем быстрее вы хотите, чтобы это окупилось и делаете результат по тому, чему обучаетесь. А когда вы делаете результат, вы делаете это легко, вы этому можете научить своих партнеров. Так, ребят, третий вопрос. Как понять, чего тебе хочется по жизни? К сожалению, нету э, ответа краеугольного на этот вопрос. Как понять, что тебе хочется по жизни? Иногда люди для того, чтобы понять, от а чего бы им хотелось, из-за того, что не находят, они вообще ничего не нач начинают. То есть я еще не определилась, а, э, в чем я хотела бы развиваться. Я еще не осознала, а хочу ли я. То есть для того, чтобы вам осознать, ваше это, либо не ваше, вам нужно в первую очередь начать. Путь открывается перед шагами идущего, да, то есть дорога там, в тысячу миль начинается с первого шага. И поэтому вам нужно просто начать с чего-то. И когда вы начнете сталкиваться с трудностями, с какими-то результатами, с какими-то успехами, вы осознаете и поймете свое предназначение. Раньше я пришел в сетевой бизнес на дополнительный доход. Шесть лет тому назад я пришел в этот бизнес в прошлом еще находясь в должности монтера техника железнодорожного пути и я думаю, что мое будущее это карьерный рост. Но в дальнейшем я пришел на дополнительный доход, просто видел какие-то перспективы. Сейчас у меня есть мега-миссия, у меня есть мега-миссия собирать тысячные залы сетевой индустрии, где будут съезжаться на несколько дней предприниматели сетевого бизнеса со всех уголков света и 2-3 дня мы будем прокачивать их навыки и знания, тем самым вводить за год предпринимателей на 5 чеки, 5, 6, 7, 8-значные чеки в сетевом бизнесе, тем самым меняя эту индустрию сетевого бизнеса, тем самым тусуясь тем самым знакомясь тем самым налаживая новые контакты и организуя масштабные какие-то масштабные действия вместе а, то есть просто менять это все коренным способом. Поэтому э, как понять чего тебе хочется по жизни нужно просто начать что-то делать. Не ждать какого-то чуда и не ждать какого-то волшебного знака. Вот он. То есть, если вы э, ищете волшеб, либо волшебный знак, ответ свыше, я вам его даю. То есть, вот он, именно тот момент для того, чтобы что-то поменять в своей жизни. Меняйте. Э, иногда нужно кардинальным образом поменять свою жизнь, для того, чтобы просто все перевернулось с ног на голову, либо с головы на ноги. Так, четвертый вопрос. У меня батареечка подсаживается, яблоко надо менять уже. Долго они точно не держат батареи это их минус. Так, четвертый вопрос. У меня вот оказалась проблема не в технике и знании, а именно в себе. Что посоветуете почитать, чтобы разобраться? Я сразу же даю точечный ответ. Когда я был в огромных долгах, интересно, это что такое, на каком языке? Когда я был в огромных долгах, когда я был в полной опе, и когда я был на грани срыва и не знал, как мне быть дальше, в мои руки попалась очень сильная книга «Вадим Зеланд. Транссерфинг реальности». Это моя рекомендация. Когда у вас есть какие-то проблемы, и если вы копаетесь много в себе, почитайте Вадима Зеланда, все его главы, все его части, все его книги. И вы почувствуете то, что он говорит именно о вас и как с этими трудностями справляться. Все, на эту тему я больше ничего не буду говорить. Именно Вадим Зеланд – трансерфинг реальности. Пятый вопрос. Приходилось ли вам копаться в себе для достижения результата? Ну, это нормальное явление. Не то, что приходилось, я постоянно копаю себе. Может, вы поверите, может, не поверите, но я в прошлом интроверт, и я часто могу, мог, по крайней мере, погружаться в депрессию, и парадокс в том, чем больше мы, так, понятно, бам тебе, Гарри Смирнов, на всю жизнь. Вот. Те тролли, блин, вылазят. Где? Где не лень? Так, все. Приходится ли мне, приходилось ли вам копаться в себе для достижения результата? Я в прошлом интроверт, очень сильный интроверт, я очень замкнутая личность в прошлом. Для меня выступать на сцене, проводить вебинары, встречаться с людьми, проводить встречи т.т.т. это огромный шаг, это огромный перелом через себя. И, ну, приходилось, потому что у меня был сильный наставник, и мне приходилось равняться на него. Я хотел показать себя и заставлял себя как-то меняться. Но также, к счастью, из-за того, что мне это было неприятно и из-за того, что я понимал, что это не мои методы. Холодные контакты, список знакомых, звонки, встречи постоянные. Из-за того, из того, что это не для меня, я искал постоянно новые методы. И поэтому я сейчас с заряда, надеюсь, я успею. Практически я свой бизнес строю только онлайн. Вот, ребят, только онлайн. То есть, если... Если я встречаюсь, то с теми людьми, которые мне сами предлагают встретиться, то есть, ну хотя я сейчас могу спокойно проводить презентации, я поменялся в сам себе за 6 лет, я себя трансформировал как личность и э, я наоборот кайфую от того, что я выступаю на сцене, я заряжаю людей, я влияю на людей, и это моя миссия, я хочу влиять на многотысячную аудиторию, влиять на саму индустрию, но в любом случае мой путь – это интернет, то есть интернет-маркетинг, интернет-продвижение, и сетевой бизнес можно продвигать через интернет, и поэтому, когда вы двигаетесь, и вы понимаете, что вам что-то не нравится, и вы… это… это… Это, это знак, да, то есть того, что вам нужно пересмотреть свои действия, остановиться и найти спонсора, либо найти наставника. А, Виктор, у кого вы обучались? Кто вам близок по духу? Я долгое время в первой линии был у Артема Нестеренко. Три года я шел за ним, а, он был моим спонсором, был моим наставником. Потом я его покинул, потому что у меня. Классная трудная тема маркетинг. на самом деле намного проще, чем обзванивать список знакомых. Так что в этом нужно просто погрузиться. А потом он меня разочаровал как наставник, как спонсор, и я понял, что нужно самому становиться сильным. И тогда я начал становиться сильным. Я не сказал бы, что я находясь под его крылом был сильным. Нет. Он просто меня заставил остаться в этой индустрии, а сильным сделал я себя сам и те трудности, с которыми я столкнулся. А, а так я в большинстве случаев обучаюсь на Западе, в США, черпаю оттуда знания. У меня один только интернет-предприниматель, инфобизнесмен в России, который очень адекватно рассказывает, правда не про сетевой он вообще как бы, он не против сетевого, но он прямо рассказывает, что его знания возможно не подойдут к сетевому, но я к счастью это все переложил. Юрий Курилов, то есть можете его найти, можете наблюдать за ним, как бы это единственный человек, который меня позиционировал. Ну еще Олесь Тимофеев мне нравится, как человек, который меняет свою жизнь, который добивается всего, но по сути я развиваюсь только на Западе, обучаю. Вот, Поэтому, когда вы начинаете копаться в себе, очень часто начинаете копаться в себе, займите себя, делайте, сделайте себя занятыми. Когда вы становитесь очень занятым человеком, у вас некогда думать о плохом. А когда вы начинаете быть занятым, вы перестаете думать о плохом. У вас появляется, открывается чакра такая, да, то есть потока, в котором мало то, что вы делаете действия, а делая действия, вы просто не можете не получать результата. А так как вы забили свой день по максимуму, вы будете результат получать очень быстро. Поэтому, ребят, я верю, что это было для вас полезно. Если вы готовы меня поддержать в том, чтобы э, поддержать меня и быть частью огромного движения э, и быть на одном из моих мероприятий, которые я однажды где-то через год планирую организовать, где будут сотни предпринимателей всего бизнеса на несколько дней, Делайте репост данной трансляции для того, чтобы сплотить огромное количество предпринимательского бизнеса вокруг себя. Обязательно заходите в мою группу и подписывайтесь на рассылку вот именно на вопросы и ответы для того, чтобы не пропускать следующие записи. И до встречи в следующем выпуске в понедельник, где я разберу следующие пять вопросов. Если же у вас есть, кстати, вопросы, обязательно заходите в мою группу, в обсуждение, и там можно вопросы и ответы, добавить свои вопросы, и я обязательно обсужу именно ваши темы. Сегодня, кстати, еще, возможно, очень скоро я проведу трансляцию в своем первом профиле, в своем личном профиле ВКонтакте, где я немножко поговорю о мышлении. Если вам это интересно, наблюдайте. Скоро будет новая трансляция именно в моем профиле. Я психанула, уволилась с работы, когда папа говорит: некогда думать, действуешь. А, папа горит. Я тоже иногда, ну, я тоже поступал так то есть я когда-то сжегся все мосты уволился с работы и пошел заниматься этим бизнесом вот но когда вы делаете так вам нужен сильный наставник вам нужен сильный спонсор тогда вы точно преуспеете это сто процентов ну то есть если вы человек действий конечно не просто э -э хотите все, ребят, сейчас скоро мое яблоко вырубится, так что жду вас на новой трансляцию у меня на личной страничке. Пока-пока, с вами был Виктор Бандолет, это пятый выпуск вопросов и ответов с Виктором Бондолетом. Алина согласен, небольшая потеря. Все, прощаюсь, до встречи.